В аюрведе рассматриваются следующие стадии заболевания. Первая стадия — накопление. возбужденные стихии концентрируются в определенном месте. Как это проявляется, мы не можем знать, в каком месте, да, даже если не знаком человек с Айруведой, где дом у этого места, да, где находится вата, где пита, где капха, мы не знаем, к примеру. Но это проявляется то легким-легким. Изменением цветов и запах. Обычно люди не обращают на это внимание. Ну, чуть-чуть там цвет изменился. Ну, дальтоник, не дальтоник, да, ну и вообще даже не обратит на это внимание. Зеленый такого оттенка или чуть-чуть такого обычно не реагирует. Запах там, да, тоже ну, есть запах, есть какой-то. Да, вот, как ну не настолько мы на эти органы чувств привыкли обращать внимание. А тем не менее, это уже может сказать о начале заболевания, о начале накопления какой-то доши. Начать исследовать, где она накапливается. Да, вот это вот изменение цвета и запаха может нам подсказать. Если мы начинаем более внимательно относиться к органам чувств, то мы начинаем это замечать. И у меня есть на канале практика, медитативная практика такая, где мы вот наблюдаем именно концентрируемся на своем зрении, на вкусе, на запахе. Вот если мы делаем эту практику регулярно, то мы учимся этому, учимся реагировать на какие-то мельчайшие изменения в нашем организме. Вторая стадия – возбуждение. Это может появиться легкий налет на языке, тоже обычно люди не обращают на его внимание, многие живут с этим налетом всю жизнь. Повышается вата, так как вата отвечает за передвижение всех стихий, и это обычно связано с газообразованием. То есть метеоризм. Можно наблюдать какой-то повышенный метеоризм. Бывает тоже люди связаны, ну связывают это, съел что-то. Бывает действительно съел что-то. А бывает вот если на ровном месте, да, вроде ешь нормальную еду, но повышается метеоризм, это тоже как показатель такой звоночек. А, ну затем запор Опять же, это вот с ватой, с капхой больше связано. Если люди знают свою конституцию, вата-капха у них, они реагируют с запором, либо газом. Если человек пита конституцией, повышаться может кислотность, изжога. Ну и такие прям капха-капха конституции, у них слизиобразования. Ну либо если в человеке именно вот это вот заболевание, связанное с капхой, тоже слизиобразования повышается, и запор также может Являться. То есть это приметы, признаки второй стадии, поминаю. да, это мы рассматриваем стадии заболевания, о которых говорит аюрведа. То есть признаки второй стадии возбуждения. Третья стадия это распространение, распространение вот этой вот доши, возбужденной, да, уже заболевшей по организму. Это заполнение, дискомфорт и вата. Будет ощущаться в этот момент в толстом кишечнике, пита будет в печени, в желчном пузыре. Вот все, что связано с этим в желудке, вся система пищеварительная, она с питой связана Часто отсюда начинаются болезни тоже. И капха это тонкий кишечник, легкие, дыхательные пути. Ну вот как мы говорили уже в предыдущем, слизь там скапливается. И появляется, возможно, кашель какой-то, у горли. То есть это третья стадия, вот приметы, по которым мы можем определить, что уже заболевание на третьей стадии. Хотя тоже многие люди не обращают на это внимания, ну там, да, покашлял что-то там, высморкался слизь эту, выплюнул там и все нормально. Так, четвертая стадия, отложение, это накопленная доша, вот она уже накопилась там в тонком кишечнике, или в желудке, или в печени она начинает передвигаться в какой-то ослабленный орган. То есть, допустим, в организме у вас что-то ослаблено, пита в печени накопилось, а у вас ослабленный легкие, и вот она начинает туда в легкие перемещаться. Или слабое сердце, да, уже начинается аритмия какая-то. То есть вот эта вот накопленная душа, она перемещается в ослабленный или травмированный орган. если что-то где-то не в порядке, дошу по юрведе, она устремляется туда, где не в порядке. Ну и здесь какие приметы? Здесь уже налет на языке становится такой конкретный, толстый, да, цвета менять начинает, тоже в зависимости пита, это желтый, зеленый цвет, вата капха, ну капха белая, обычно налет такой, ну они бывают смешанные тоже, эти налеты там надо смотреть, вата такой серый бывает налет, вот, и происходят изменения в пульсе. Пульс. Ну, это уже там самые матерые юрведы. Я тоже на самом деле учился, учился по пульсу определять доши. Так и не научился толком. Ну, такое что могу сказать, но вот больше по налету, наверное, и по по отзывам от людей определяется это все. И как показывает практика, вот там дальше будет вопрос, где-то про юридические клиники. Я экспериментировал в Индии, заходил нескольким специалистам по аюрведе, в несколько клиник, и вот они мне мерили, ну, я именно пульсом, когда интересовался, они мне мерили пульс, и получалось так, что вот где-то в одной клинике специалист одно говорит, в другой – другое, бывало так, что даже конституцию подошвы мне разную говорили, То есть, здесь вот доверять особо специалистам, аюрведа – это все-таки наука такая, себя надо изучать, себя надо изучать, экспериментировать, наблюдать, и тогда вот ты начинаешь гораздо лучше разбираться, чем просто тупо слушать кого. Ну, для начала, чтобы узнать, конечно, вот эти сведения, которые я вам сейчас говорю, вот их надо знать. И в плане того, что вообще какие-то азы аюрведы. у меня на канале есть серия видео таких вот, ведения в аюрведу, они учат там с Котелковым примеры какие-то простейшие, да, как немножко начать понимать аюрведу, и с этого уже можно начинать изучать себя. Следующая, пятая стадия возникновения болезни в организме — это проявление. Это уже видимая стадия, мы видим симптомы болезни. Болит сердце, кашель сильный, насморостата воспалилась. Ну вот, это уже явные симптомы, с которыми человек идет в больничку. И, вот, как правило, вот с этой пятой стадии только врачи начинают у нас лечить. Да, то есть до пятой стадии и люди не привыкли реагировать, и врач тоже даже, возможно, не будет тебя лечить, скажет что пришел парень, парень, не отвлекай меня от важных дел. Шестая стадия – это уже структурные нарушения, болезнь, когда накопленная доша соединяется с тканью и меняет структуру клеток. В частности, вот это у меня было, да, в связи с гепатитами, которые успешно получилось вылечить благодаря, опять же, йоге, йоге и ерведой здорового образа жизни. Два гепатита у меня было, В и С, сейчас нету ни одного. И в связи с ними, 10 лет назад, у меня был фиброз печени, да, то есть уже вот это структурное изменение изменились клетки печени, которые якобы уже не восстанавливаются. Да? То есть обычные клетки печени, даже поврежденные, они восстанавливаются. Вот когда начался вот этот фиброз, все врачи говорят, что все, это вот цирроз скоро начнется, и вот если ты дальше будешь продолжать этот образ жизни, умрешь через 10 лет от цирроза. Вот. Но в итоге как бы аюрведа говорит о том, что можно вылечить все, можно изменить даже вот эту вот уже нарушенную структуру. То у клеток, можно ее восстановить. И наш организм ⁇ это все-таки такой вот чудесный волшебный механизм, который, если мы правильно к нему относимся, то он способен все восстановить. Да, если мы правильно, ну, опять же, не просто правильно относимся и лежим, лежим там, да, ничего не делаем. То есть правильно относимся, изучаем, делаем необходимые упражнения, работаем над собой. Через волю, через боль где-то приходится идти. Вот йога, она всегда через боль идет. И если мы ну, что-то вот правильное, грамотные, какие-то действия производим с нашим организмом, он способен вылечить все, он с благодарностью относится. Причем то, что мы могли убивать десятилетиями, он может вылечиться вот или два сами понимаем, что чем раньше вот эти вот шесть стадий возникновения болезни, чем раньше мы начнем эту болезнь пресекать, останавливать, да, если мы среагируем уже на цвета, на изменения запахов и начнем изучать, исследовать, что-то делать, где дисбаланс в организме. Вот э, на первых двух стадиях, если мы принимаем какие-то простейшие меры вообще, меняем питание, да, диету какую-то соответствующую, откорректируем режим сна, отдыха, Температуры, необходимые процедуры начинаем проводить, то мы избавляемся от болезни, она не начинает развиваться, и нам не приходится обращаться к врачам и к более серьезным методам каким-то исцелениям. Вот. Ну а врачи, как я сказал, уже в поликлинике начинают лечить только с пятой стадии, лечения, где уже приходится применять какие-то сильные методы, препараты.